Батя, а почему мамы долго нет? Сейчас узнаешь. Это мамина голова? Я просто узнал, что она мне изменяет, и чтобы не натыкаться на меня, она пошла к подруге поточить ногти, но перестаралась. Блин, блин, блин. я че с тобой остался, что ли? Заткнись, петух. А вот и этот сын твоей мамы. Дядя! Щас тебе, мой батя, пить даст. А ну иди сюда, питер. Я щас тебе пи дам, питер парк.